Мне сделали. Ну, все, уже забыла, что мне хотели сделать. Плохого зрения. Нет, плохо. Добрый день, меня зовут Валентина Викторовна Рудницкая. Я живу в городе Сентуки. Мне 71 год. Я хочу поделиться. Своим результатом, применяя продукцию Сибирен Велнесс Неро мне в младенческом возрасте сделали прививку кори и пошло осложнение на глаза. Я все время видела плохо и носила, но ношу очки. Но так как еще в возрасте, мне меня стала глаукома. Болезнь глаукомы и расслоение сетчатки очень сильное было. Я не могла смотреть телевизор. И глауком это такая боль в глазе в глазу. После применения полгода, после применения полгода этого препарата я убрала проблему глаукомы и расслабления сетчатки. И, и вот один пакетик в день я применяю, зрение у меня улучшается. Все препараты, которые для зрения, я все пила, вот этот препарат конечно. Мой